Дверь, вот это, вообще тупейшее решение, которое я сделал. Оно должно стоять ровно, а оно вот так стоит. И когда мы это сделали, то мы получили здесь ступень в 3 сантиметра. Я варварским методом здесь все разобрал. У меня был топорик совдеповский. Как в поезде. Ролики прям как в поезде, реально едешь, короче, работают. По причине того, что они квадратные. Это первый и последний в моей жизни шкаф, который был из гипсаря. Вот. Ты его никуда не денешь, это факт. Так вот, он считался так, что в итоге его просто сломали. Чтобы наклеить вот эту полоску, я просто проклял все. Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Максим Муромцев. Мы находимся на строительном полигоне, на котором я в свое время учился проводить все отделочные работы от начала и до конца. Это квартира моих родителей. Это уже третий выпуск про этот ремонт, который я делал своими руками, начиная с 2004 года по 2012 год. Третья часть, ну а все предыдущие части вы можете увидеть здесь по всплывающим подсказкам. Мы начинаем, погнали! Ну что, у нас подоспела третья часть видеоролика. Значит, в этом видео мы поговорим про спальню родителей и про мою детскую комнату. Начнем со спальни. Значит, смотрите. Как вы знаете из предыдущих видеороликов, дверной проем располагался вот здесь, а здесь была стена. И вот этот дверной проем, когда он был здесь, он конфликтовал с дверью, которая у нас расположена в ванную комнату. Двери открывались друг на друга, постоянно стукались, было вообще капитально дискомфортно. Поэтому мы здесь, точнее не мы, а я лично, перенес этот дверной проем вот сюда. И я хочу сказать, когда мы сейчас проектируем все проекты свои, да, делаем объекты, это родилось вот тогда в зародыше у меня. Почему-то двери брякают, да, их надо как-то разносить по сторонам. И сейчас мы реально это практикуем на наших объектах. То есть мы это не просто выучились в институтах, да, где-то там получили там какой-то диплом, да, о том, что мы там дизайнеры или мы какие-то строители. Нет, это реально пройденный жизненный этап, в котором я лично сам получал какие-то знания и, э, так сказать, похвалу от своих родителей о том, что да, удобно или неудобно. Кто не знает, кстати, я по образованию вообще электрогазосварщик. Вот. И никакого отношения к отделке и ко всему прочему я вообще не имею. Но, тем не менее, я это сам все дело познавал с 2004 года и до сих пор это все дело познаю. Мы когда здесь участок перенесли, здесь я сформировал участок, но я подумал о чем? Что у нас вот эта дверь, она должна быть максимально как бы шумоизолирована. Шумоизолирована не самой дверью, потому что дверь это я сделал из стекла, это 4 мм, просто в рамке дверь ну, купе. Вот, я ее собирал тоже самостоятельно, мне помогал в этом папа. Чтобы у нас дверь приезжала не как в обычном шкафе, да, я сделал вот такую здесь четверть, то есть вот такой вот прихлоп, вот приступочек, для того, чтобы можно было дверь закрыть, и все. И получалось как бы, что у нас она закрыта вот здесь еще, вот такими фрагментами той стены. Вот, но чтобы эта дверь у нас э, не была на виду, когда у нас она в таком положении находится, я собрал здесь фальш-стену. Фальш-стену я еще собирал по причине того, что я знал, что кровать родителям мы поставим именно вот таким образом. Раньше кровать стояла посередине, как у всех нормальных людей. Вот, но я на тот момент посчитал, что это капец как неудобно, потому что комната достаточно узкая, и если кровать у нас стоит вот так, то проход здесь остается вот такой и раньше родители как бы ходили но это было неудобно но по моему решению кровать встала вот так теперь папе неудобно спать на кровати по причине того что он спит у стены как бы ни лучше ни хуже не стало в принципе но я вот тогда так сделал как бы их просто перед фактом поставила родители смотрите короче дверь вот это вообще тупейшее решение которое я сделал по причине того что первое что я не учел на тот момент времени Сверху у меня здесь стоит рельса, как у обычного шкафа-купе. Когда я планировал это все делать, я поставил сюда рельсу, а потом все вот эти участки я заполнял гипсом. Причем, чтобы вы поняли, я заполнял алибастром, потому что мне нужна была скорость производства работ. Алибастр расширяется, греется, в общем, и все. И он вот эту вот мне вот рельсу верхнюю, допустим, да, он ее просто взял и сжал. Так он, когда ее сжал, я узнал об этом потом, когда уже в конце ремонта я собрал эту дверь, поставил ролики на дверь и решил дверь туда поставить. И у меня дверь не стала влазить. Я думаю, да что за фигня там? Рельсу. Рельсу мерю, а она у меня вот такая вот трапеция. И я ничего лучше не придумал, как взять и эти ролики ножом просто обычным, короче, срезать. Теперь... Как в поезде. Ролики... Прям как в поезде реально едешь, короче, работают. По причине того, что они квадратные. Я вот эту стенку собрал. Она вот такая вот, короче, мягкая. По причине того, что здесь стоит дверь. Раньше же не было профиля ТЦ. Если бы сейчас был профиль ТЦ, вот и такая стена мы собрали, она была бы максимально жесткая. Но эта стена мягкая из-за того, что, короче, профили у нее где-то чуть дальше расположены. Вот здесь, на этом участке никаких профилей нет. И дальше, смотрите, прикол. Дверь, короче, у нас выезжает туда и все. Ограничитель я поставил где-то дальше. Вот сейчас я эту дверь загнал внутрь, вот туда. Все. Чтобы мне эту дверь достать, мне надо, короче, вот туда вот руку засунуть. Там он там, короче, поковыряет ролики. Вот. И только заверх я могу эту дверь достать. То есть, надо было ставить ограничитель. Я, возможно, его поставил, но где-то далеко. А возможно, его просто кто-то толкнул и он улетел. Вот. То есть, по факту, это должно было вот здесь быть, на то, чтобы можно было взять эту дверь. Вот с этой стороны, из-за того, что у нас есть четверть, ручки, естественно, никакой на двери нет. У нас дверь туда, короче, закатывается, и все. Чтобы дверь открыть, надо сделать вот так. В принципе, удобно по причине того, что ты такое взял, только, короче, и это. Но стекло вот в этом участке всегда грязное. Потому что ты его всегда ляпаешь своими руками тоже непродуманная история погнали дальше когда мы делали ремонт в коридоре я навязал своей маме идею о том что керамогранит это очень круп, ну круто вообще я сказал родителям давайте сделаем керамогранит мы погнали в керамоморацию и за 1200 по моему тогда купили вот этот вот керамогранит он настолько беспонтовый что на нем остаются пятна если ты их не помоешь сразу то есть ты что-то пролил он туда уходит вглубь. Видимо, технологии тогда были древние вообще. Во-вторых, Во я не знал, что есть для пола керамогранит, а есть для стен. И, короче, он очень скользкий. Ходить в носках просто по нему вообще невыносимо. То есть только на резиновом основании. Реально адовая штука. Плюс ко всему, нет теплого пола, соответственно, он холодный. Вот мы возвращаемся к тому, что когда вы делаете ремонт а, в помещениях в разные этапы жизни... Вы, соответственно, придумываете разные идеи и сталкиваетесь с тем, а, естественно, короче, наливной пол я тогда делать не умел, и сталкиваетесь с тем, что вам э, надо уложить э, разное напольное покрытие. Первый ремонт я сначала делал вот здесь, а потом вот здесь. Ну, примерно, как бы это было так, сначала вот это, потом вот это. Я здесь уложил ламинат, а здесь решил укладывать плитку. И вот что-то пошло не так, но я решил укладывать плитку по уровню. И когда мы это сделали, то мы получили здесь ступень в 3 сантиметра. Вот, мама ничего лучше не придумала, короче, как вот каким-то пенопластом это заткнуть. Просто вот там дыра, потому что туда весь мусор летит, а я тут уже, как бы, моих э, сил и фантазии не хватило. У меня здесь вот просто рельса, и все. И вот неровный край плитки, который, вот если честно, он достаточно такой, как бы, ну, острый. Конечно, сточился своими, но тем не менее. Вот, пожалуйста, э, неучтенка по высотам, и вы получаете вот такой геморрой. Была тупая идея наклеить э, обои горизонтально. То есть суть в чем? Мне понравились вот эти обои, мне понравились вот эти обои. Я думаю, блин, вертикально не хочу клеить, короче, буду клеить горизонтально. Обои клеить я не умел. Я клеил, короче, их полтора дня. Чтобы наклеить вот эту полоску, я просто проклял все. Потом, короче, эту полоску, сверху вот там вот обои отходят, снизу вот здесь обои сейчас тоже отходят. Вот, нафиг я это начал делать горизонтально, я вообще не понимаю. Но я так, короче, сделал. Это уже творчество мамы, по причине того, что она говорит, надо сделать здесь облагорожку типа вот этого проема, потому что это же проем. И плюс обои начали, ну, как сказать, отходить просто от стены. Соответственно, вот сделали вот такую облагорожку. Когда, короче, облагорожку это сделали. Вот этот размер, он у нас был уже готовый. И получается, что, когда, короче, это уже не я клеил, клеила мама, она приклеила вот эту штуку. Штука вот эта немножко выпирает вот сюда. И я не помню зачем, но вот эту дверь пришлось снимать как-то два раза. И когда мы эту дверь снимали, то, естественно, поцарапали весь этот наличник, потому что он просто стоит не в размер. Дальше, между этими обоями я использовал вот такие дурацкие молдинги, чтобы скрыть стыки. Ну вот, значит, здесь мы расположили кровать. А вот что касаемо вот этой стены, давай погнали. Вот эта стена, это торец дома. Так вот... Тут если постучать, то слышно, что она как будто пустая. Тут настолько холодная стена. Значит, что я сделал? Я сначала сделал утеплитель 5-сантиметровый. Потом я, значит, взял... Ну, я же не знал, как штукатурить стены, короче. Я взял, приклеил сначала на него гипсокартон на пену. Потом на гипсокартон я уже мазал родбанд. Вот, и как-то, короче, у нас какой-то там сэндвич получился, но плюс более-менее ровное получилось. Дальше, из самых худших решений, что я мог сделать для своих родителей, это вот этот дурацкий стол. Дурацкий стол из гипсокартона, он не прямоугольной формы, а какой-то вот круглый. Вот здесь, короче, ниши, которые я думал, что мама тут будет безбожно шить, вот, и у нее тут будут стоять там, короче, ниточки и все такое. Короче, тут стоят все, но только не ниточки, и мама тут не шьет, потому что это неудобно. Высота стола, она неудобная. Высота стола, то есть она реально высокая, хочется пониже. А я ее отталкивался от чего? От радиаторов отопления и от окна, которое здесь расположено. Вот, ниже я сделать не мог, выше я сделать не мог. В общем, сделал просто по факту. Но высота так и, катастрофически реально неудобная. Стол получается из гипсокартона. Надо что-то сделать в этом углу. Ты на него встать не можешь, потому что сверху лежит вот такое вот стекло. Стекло состоит из нескольких частей. Тут стекло, тут стекло, там кусок. Короче, зачем я так сделал, не знаю. Дальше вот здесь я вот так вот все вот заравнивал долго и упорно. Здесь куча опять соединителей у меня пошло. Вот, радиатор отопления у родителей всегда открыт, потому что комната сама по себе холодная, дом холодный, а... Стол мешает выходу тепла, и, короче, они, в общем, открыли, вот в таком положении у них как есть. Здесь, получается, что я, я как бы, по моей задумке, тут какие-то должны были типа римские быть шторы, но у мамы задумка была другая, никаких римских штор здесь быть не должно. В итоге, как вы можете заметить, у нее какие-то шторы, просто по причине того, что ну, от солнца прятаться надо. Там балкон, он нагревается, и здесь становится летом невыносимо жарко, а зимой невыносимо холодно. Вот, и в общем, вот какие-то такие шторки, как времянка, и вот эта временка, она висит 250 лет. Выход на балкон я сделал порогом, но, как обычный человек, который первый раз сталкивается с ремонтом, порог я поставил просто на монтажную пену. То есть суть в чем? В этих домах есть у, у базового порога уклон. Вот э, Вместо того, чтобы сделать площадку под этот порог, да, под подоконник, я просто взял пеной на пеню, и подоконник немножко считается так вот он считался так что в итоге его просто сломали вот и теперь он треснутый чтобы это поменять придется раздолбить вот этот стол да и можно только тогда поменять подоконник здесь вот такие вот круги концепция была следующая там радиатор отопления ну стояк идет тут вот к тому радиатору и я здесь решил сделать вот такие световые круги которые будут перекликаться вот с этим потолком я же повторюсь, я же как бы, помимо того, что я ремонт начал делать, я же еще и дизайн, типа типа дизайнер же я. И, в общем, до этого там подсветка работала. Но она настолько дебильная, короче, что смотрелось это ужасно, какие-то непонятные тарелки, просто светящиеся. Я взял стекло, наклеил на него две разных пленки, там по тарелкам сидел, вырезал, чтобы это было получилось вот так. В итоге, когда я, короче, это стекло приклеил на обои, а я его приклеил на жидкие гвозди, пленка начала отходить от стекла. Вот, и сейчас это, ну, как бы такая штука, которая может просто упасть. Это надо реально снимать, потому что это небезопасно. Потолок. Вот это вообще, короче, с ним была боль. И боль это продолжается. Объясню, в чем боль. Вот такой круг, который потом вот переходит вот в такую штуку. Тут планировалась изначально какая-то подсветка, но потом она не встала, потому что мне уже все надоело. Я сделал светодиодную вот такую вот там подсветку. Ладно, что хотя она есть. Потому что вот эти лампочки, которые здесь стоят, вот вы можете заметить, я их менял полгода. Они перегорают, они просто лопаются, это галогенки. Они без блока розжига стоят, просто пух, сразу загораются и все. Что я сделал? Я-то планировал, что у меня будут стоять светодиодные лампочки. Ну, как бы на тот момент они были, но были очень дорогие. Я их когда купил, они настолько тускло светили, короче, что мы их просто сдали обратно, потому что что это не то. И поставили галогеновые лампочки. А вот здесь, вот в этом участке, у меня идет проводка. А, вот эти проводочки они идут вот здесь прямо по потолку и заходят вот в этот потолок в гипсокартоновый и вот в той зоне а, откуда вы думаете появились у нас а, блоки питания которые спрятаны внутри шкафа а, в гардеробе допустим или где-то еще трансформаторные вот отсюда то есть это прототип того первого блока который я когда-то собирал то есть здесь есть блок питания к нему заводятся провода да, тут стоит плюс ко всему еще пультик, которым также можно управлять. Металлический шкаф я тогда поставил, потому что я подумал, ну его в нафиг, вдруг перегреется что-нибудь. В итоге, сейчас ситуация следующая. Вот эти провода, они, тут один провод, 2 на 075 ШВП. Достаточно тонкий для того, чтобы вот эти все галогеновые лампочки по 20 Вт стояли. Но тем не менее, короче, как есть, то что имеем, то и имеем. У нас этот провод в потолке греется по причине того, что нагрузка на провод достаточно большая. А я подумал, что у нас же будут светодиодные и заложил нафиг. Сейчас мы реально даже под светодиодную ленту раскидываем полтора сечения квадрата кабель получается, либо провод, но не 0,75, 0,75 мы используем, если только кидаем несколько линий. Вот, пожалуйста, смотрите, реально это прототип тех э трансформаторных щитов, как я их называю, которые сейчас применяются на наших объектах. Это не какая-то фантазия, это реально родилось все вот здесь дома, у родителей. Вот, это все у нас тут даже с ключиком подчик закрывается, короче, чтобы туда дети не залезли, несмотря на высоту. Вот, шкаф тут собран из гипсокартона. Вот здесь, смотрите, есть вот такой приступок для того, чтобы у нас снизу прошел плинтус. Вот сейчас на текущих объектах мы начали опять такое делать. То есть раньше э, вот до 2021 мы не реализовывали так мы ставили просто рельсу на пол и все сейчас мы стали делать эти приступки потому что реально плинтус должен как-то финалиться. вот э, и когда я это сейчас у родителей все опять увидел да мы в проекты стали закладывать потому что в принципе логично что у вас верхний плинтус проходит по потолку и э, как-то замыкается в кольцо И нижний у вас тоже проходит по полу И замыкается тоже в круг И прерывается только на межкомнатных дверях Вот Здесь у нас также, говорю, полки я собирал самостоятельно Двери, вот эти зеркала я собирал самостоятельно От этого у меня есть и понимание Допустим, вообще работы, в принципе, с мебелью Погнали дальше Ну что, друзья, мы переместились в мою детскую комнату Как сказал Андрюха, святая святых откуда я реально начинал вот все свои манипуляции с каким-то вообще творчеством дизайном ремонтом всего прочего этот ремонт я делал примерно 2008 2009 точно не скажу ориентировочно где-то там комната 13 квадратных метров 427 на 303 я э, спланировал расположение здесь у меня стоял угловой диван белый кожзаменитель в общем, очень тогда было круто. Значит, здесь у меня, смотрите, идет радиатор отопления. Вот он здесь. Кстати, скажу, на текущий момент мы здесь ничего не стали убирать. Эта комната больше такая используется, как вот, вы можете заметить, какой-то склад, всего прочего. Здесь у родителей массажер стоит, холодос. То есть, такое техническое помещение по причине того, что они живут вдвоем. Трехкомнатная квартира, площадь не используется по назначению. Значит, смотрите, здесь радиатор отопления. Недавно их пришлось поменять по причине того, что старые чугуны начали течь. И вот здесь у меня был собран короб. Наши подписчики на канале часто спрашивают, вот мы когда фальш-стены собираем, а что же делать, если батарея потекла? Ну, как бы ничего ты тут не сделаешь, просто ты будешь разбирать. Вот я варварским методом здесь все разобрал, у меня был топорик совдеповский. И пришли когда подтекание выяснилось я экстренно вызвал здесь сантехников сантехники говорят, и чё я говорю мужики дайте мне 10 минут я раздолбал все нафиг ну по причине того что я понимаю что ну да это придется восстанавливать когда-то здесь у меня была 3d не 3d точнее а пузырьковая панель вот в этом участке вот это стекло оно прикрывало ту панель на фотках я вам часто все реально покажу я сделал пузырьковую панель что это было такое? Это по факту был высокий, но тонкий аквариум. Было 12 мм стекло с одной стороны, потом промежуток между ними 12 мм, как бы вставка из стекла, и еще с одной стороны 12 мм стекло. То есть вот такой толщины, где-то порядка 3 см, у меня был аквариум. На высоту примерно где-то 1,20 м, здесь точно я не помню. 60 примерно на 1,20 м туда у меня заходили две стеклянные трубки по бокам. И снизу был у меня рассеиватель, который рассеивает воду в аквариуме для рыбок. Вот. С боков у меня стояла подсветка. И все это вот так вот, короче, волнами уходило наверх. На фотографиях это видно в разных цветах. Все закрывалось вот этой декоративной накладкой. Естественно, это поработало относительно недолго. Потому что я там все химичил, передумал, переигрывал. В итоге нахрен просто ее сломал и отдал брату. Вот, он ее так никуда и не применил. Здесь у меня сформировалась вот такая вот ниша, и сверху были э, шторки, которые просто ездили. Я их покупал когда-то в Икеа. Мама сказала, фигня это полная, убрала шторы, говорит, мне они здесь не нужны. Здесь мы собрали вот такой вот шкаф. Как мы? Я. Шкаф появился вот именно такого размера, не больше, не меньше, а именно вот такого, по причине того, что вот здесь, опять же, у нас идет вертикальный э, стояк горячего ну, отопления на радиатор. Раньше здесь радиатор был, радиатор убрали, просто заварили по прямой стояк. И чтобы как бы короб собрать, я подумал, ну что просто так короб собирать? Давай я шкаф сделаю. И я в этом участке полностью собрал весь шкаф из гипсокартона. Это первый и последний в моей жизни шкаф, который был из гипсаря. Гипсокартон, гипсокартон, гипсокартон, гипсокартон. Все из гипсокартона. Полка из гипсокартона. Снизу приступок из гипсокартона. А вот здесь полка уже это потом пошла. Она уже не из гипсокартона. Я долго думал, чем же мне его облагородить. Но представляете, сколько примыканий вот этих углов всяких разных. В итоге я просто взял шпатлевку, наносил ее коряво. И потом я водичкой замыл и сказал, что так и надо Но чтобы можно было пыль с ящичков вот этих вытирать секов, отсеков Я сделал туда стекло на заказ вырезал Вот, дверки купе также мы сообразили под этот объект В этой зоне опять металлический шкаф Это вот тот шкаф, который сейчас есть на объектах Но уже это прототип шкафа Там у нас расположен блок, который отвечает за светодиодное освещение По периметру этой комнаты и плюс здесь все управляется с пульта. То есть э, это было мне раньше в прикол, пультик. Я, кстати, в новом ремонте сделал тоже у себя пультик в спальне. Вот, с пультика просто все управляется. Это все расположено там. Из ошибок, которые я допустил вот на этом ремонте, я понял. Отлично, вот я вам сейчас прям наглядно покажу. А, буквально на днях я снимал видео на тему того, а, как надо вообще светодиодную ленту делать. Вот как вы поняли, вот там у меня блок. И от этого блока у нас заводится линия питания вот сюда. То есть здесь начало светодиодного участка. Периметр ленты примерно 15 метров. Она у нас вот так вся последовательно собрана. И она уходит туда-туда-туда-туда-туда. И вот здесь она приходит. И вот здесь можно заметить явное, видно различие. Вот этого участка горит, и как вот этот горит. Вот я учился у себя дома. Вы там начинающий мастер, к примеру, да? Вы когда делаете светодиодную ленту, светодиодную ленту необходимо в углах спаивать друг на друга, то есть спаивать, не на какие-то там э, переходнички соединять, на какие-то соединители. Что происходит, когда вы пользуетесь какими-то либо длинными участками э, провода, которым просто соединяете эту ленту, либо штатный вот это соединение, какой-нибудь Происходит следующее. Разрыв по свечению. Здесь разрыв 1, раз. в углу разрыв 2, в углу разрыв 3. Видно прострел? Прострел здесь. Дальше смотрите, прострел вот здесь и прострел в следующем углу вот там. То есть везде, где заканчивалась, вот здесь особенно, я думаю, видно, где заканчивалась светодиодная лента, там автоматически появлялась как битый пиксель. Нету, короче, нифига типа. Так вот, если вы ставите светодиодную ленту, у вас вот такая вот, ну такой конструктив, круг, квадрат, прямоугольник или линии, которые у вас могут идти. Я вам сейчас нарисую, чтобы было понятно. Мне на днях задали вопрос такой. Вот, к примеру, у вас вот здесь линия, вот здесь линия и вот здесь линия. И надо, чтобы эти линии светились одинаково, а блок питания стоит у вас вот здесь. То вы от блока питания ведете вот к этой линии, Потом отсюда ведете вот сюда, вот. Потом ведете, можете от блока, можете по короткому участку сюда, сюда. Допустим, здесь берете сюда. И еще отсюда же берете вот сюда. То есть вы должны понять одну такую штуку, что если у вас есть световая линия, либо светодиодная лента, вам надо закольцевать ее по кругу, сделать непрерывный круг. И тогда с какой стороны вы бы не подключали питание? он будет светиться весь равномерно, не будет никаких битых пикселей. Вот это опять тот момент, на котором я учился, я смотрел, мне не нравилось, и я что-то предпринимал для того, чтобы на наших объектах у нас сейчас все светилось четко и равномерно. Здесь у нас по периметру расположилось 11 э, ламп, раньше они были галогеновые, сейчас это светодиодные лампочки. Вот. Честно вам скажу, э, не лучшее решение по периметру вот так сделать свет, потому что вот в этой зоне абсолютно света никогда не хватало То есть ты смотришь, все как бы классно, но вот в этой зоне света нет Плюс ко всему, на тот момент я не знал, что есть вот тогда уже появились проходные переключатели Здесь стоит обычный стандартный Но так как у меня был пульт, поэтому мне было в принципе пофиг Здесь я сделал, я очень любил гипсокартон, как вы можете понять Потому что шкаф из гипсокартона собрать это вообще надо уму утронуться Вот здесь гипсокартон, здесь у нас кирпич а Здесь у нас опять стол из гипсокартона Раньше вот в этом участке у меня стояла DVD. DVD, домашний кинотеатр Samsung. Мне родители на выпускной его дарили. Я от этого Samsung а разбросил провода по стене вот здесь. Я на фотке вам сейчас тоже покажу. К телевизору HDMI и все прочее. Ошибка была в следующем. Я замуровал эти кабели. И вот HDMI-то как раз таки меня и подвел. Потому что, короче, несколько раз пришлось снять телевизор, подвигать его туда-сюда и триндец к кабелю пришел. Потому что кабель был дешевый. Он просто рассыпался, какое-то соединение, и все. И просто капец не стало, короче, HDMI у меня. Я раньше смотрел фильмы, у меня там стоял диван. Я включал на ноуте фильм, короче, и у меня здесь показывало. Телек был другой. Это вот беспонтовый, который у нас остался когда-то. Вот, здесь другой был. Тонкий телек, у меня я покупал уже, более современный. И вот от dvd и все в столе, короче, у меня проходило там туда-туда-туда и уходило туда. И плюс отсюда еще уходило. У меня вот здесь проводочки висят в этом вот углу. И вот в том углу у меня здесь колонки висели от домашнего кинотеатра. Стол из гипсокартона тупое решение, потому что сейчас он стоит реально. На него встать, конечно, можно, он достаточно прочный, но ты его никуда не денешь. Вот, ты его никуда не денешь, это факт. Вот Стекло лежит на столе. Если под стекло что-то попадает, появляются какие-то желтые пятна. То есть вот покажи, какая тут, тут ерунда. Вот, вот какие-то желтые пятна. Просто что-то попало туда. И если это сейчас поднять, то это поднимется с краской уже от стола. Вот, стекло я монтировал. Дальше. Здесь у меня вот такое зеркало. И здесь тоже у меня вот такое зеркало. То есть я планировал расширить пространство. Я, в принципе, его расширил. Все прикольно, но не учел один момент. Стены я не выравнивал. А стены от застройщика заваленные здесь. И когда мы вот стоим вот сюда, смотрим, то по, по стене не видно, что она завалена, а по зеркалу видно, потому что рисунок на стене показывает, что зеркало стоит в наклон. Вот в этом участке зеркало наклонено туда. Оно должно стоять ровно, а оно вот так стоит. И когда я это увидел, а увидела это, вам так скажу, когда я повесил зеркало, то есть когда я его не повесил, я этого не видел. Вот я повесил зеркало, увидел, что такая жизнь, и подумал, да ее короче, я расстроился. Но тем не менее я это уже сделал. Что еще я сделал? Вот здесь на стенах дорогие обои. Это швейцарские обои. Я тогда покупал. Три с половиной тысячи за рулона они стоили, 50 сантиметровые. Это прям конец цена в те годы была. Смотрите, что, что, что здесь сделано. Вот здесь вот такие вот чик-полоски. Тут полоска, тут полоска, тут полоска. Гипсокартон в два слоя приклеен на пену, на стену. То есть я сначала сделал разметку, я понял, что я хочу эту комнату расширить. Я же дизайнер. Я, короче, хочу ее расширить горизонтально. А, сделал разметку и подумал, у меня здесь будут полоски из гипсокартона. Дальше э, я начал их приклеивать на э, пену. Мы придумали способ нанесения, короче, как это сделать быстро. Пришлось сюда вот э, клеить э, перфорированный уголочек пластиковый для того, чтобы вообще этот угол у нас получился вот здесь. Вот, потому что просто так шпатлевать не получилось. Вся беда заключалась, что вот этот перфори перфорированный уголочек, он больше, чем 2 сантиметра. Сначала пришлось по длине все срезать эти уголочки. И только потом их сюда вкладывать. И вот с маленьким шпателем сидеть, вот это все равнять. Это такая бредятина была. А дальше пошла другая проблема. И что? А вот этот участок чем делать? Ну не обоими же его клеить, короче. Чего я только тут не придумал. В итоге, когда меня силы покинули, я просто взял шпатлевку, нанес здесь финишную. И вот так полосками палку взял от деревца. И вот палочки вот просто вот так наделал. Вот. Но... Когда это было все новое, это было красиво, до тех пор, пока пыль не стал протирать. Потому что пыль отсюда не протирается. Она здесь как бы фактически собирается, но если ты начинаешь протирать отсюда пыль, то все вот здесь у тебя морается. Красивое решение на один день. Не более того, вообще в эксплуатации никак себя не очень хорошо в общем, проявило. Вот. Ну и к чему в итоге мы пришли? У нас у всех стояли вот такие двери, но я решил выделиться при этом ремонте. Потому что я подумал у меня будет белый пол тогда была тема короче белая и венге вот у меня здесь венге плинтус я такой типа контур решил подчеркнуть плинтусом и заказал конечно же дверь венге вот и вот теперь в комнате в одном помещении из всех стоит вообще абсолютно другая дверь которая теперь еще вот так считается по причине того что просто ее брякали брякали и добрякали до того что она вот так Полоски я сделал, все как бы классно, до тех пор было классно, пока я не решил поставить дверь, соответственно, с самой обналичкой. Потому что, когда дверь поставили, я понял, что я не учел тот момент, что у меня здесь будет просвет, просвет на монтажную пену. В итоге просто руки у меня элементарно не дошли, я решил это не переделать, осталось все как есть, ну, типа, с дивана не видно, и ладно. Что относительно пола, смотрите, вот у меня здесь есть плинтус, который, как вы можете заметить, я так его и не подрезал, Потому что просто как-то уже силы меня покинули, что ли. Вот, он не закончен, потому что дверь поменяли в последний момент. Здесь у меня приходит ламинат. Здесь у меня керамогранит. Перепад полтора сантиметра. Чем было заделать, я тогда не знал. Я, если честно, вообще проклял вообще все, что мы связались вот с этим керамогранитом, по причине того, что есть перепад по высотам. Вы когда делаете ремонт, люди, подумайте о том, что ремонт должен начинаться первое с проекта, чтобы не было вот таких косяков и ошибок, это раз. А второе, подумайте над тем, что не надо начинать ремонт с ванных комнат, по причине того, что вся грязь потом, если вы сделаете ванну, она пойдет через чистовую сантехнику, она пойдет по новым трубам, она будет сливаться в ваш новый унитаз, швы на полу просто будут в грязь усраны все, и ничего хорошего не получится. И плюс ко всему, когда вы делаете ремонт, Продумывайте, если вы работаете без проекта, какие напольные покрытия в ваших помещениях будут находиться. Вам это понадобится для того, что это фундамент, это база, которую необходимо делать сразу. Не надо делать, допустим, а у меня там будет ламинат, а здесь будет керамогранит. Если там будет ламинат, а здесь будет керамогранит или свинил. Толщина напольных покрытий разная, учитывайте эти моменты и не совершайте моих ошибок, и будут у вас четкие ремонты. Ну что, друзья, это была серия из трех видеороликов в которых я вам поделился своим начальным опытом, где его брал, где я черпал информацию. По причине того, что раньше, в те годы, YouTube был не так развит, как сейчас. И все приходилось самому внедрять, самому пробовать. И получался тот результат, который, собственно, получался. Но если бы не весь этот пройденный путь, то мы сейчас бы не смогли делать те проекты, которые мы делаем. И сейчас мы, скорее всего, совершали бы вот эти ошибки, которые я совершал когда-то. Поэтому родителям большое спасибо, что они терпели меня все эти годы, пока я здесь тренировался, потому что, чтобы вы поняли, ремонт в спальной комнате у родителей длился два года. Два года я то приходила ко мне вдохновление, то оно меня покидала, а родители жили в зале. Они очень, конечно, были этому недовольны. Но, тем не менее, как бы все наконец-то закончилось. Я доделал ремонт и вообще потом взял и просто переехал. Но сейчас смотрю на все вот это происходящее здесь. Конечно, хочется все это дело взять и обновить. Ну, а всю серию вот данных этих трех роликов вы можете найти в всплывающих подсказках. Это раз. После каждого видео они будут также в подсказках. И вы можете найти в плейлисте «Ремонт моей квартиры». Надеюсь, вам это было интересно. Я для вас, думаю, открылся еще с одной стороны, как мастер, который начинал пробовать все своими руками. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Буду рад общения.